Добро пожаловать всем гостям, всем зрителям этой записи, кто будет смотреть это в записи на сегодняшнюю встречу, сегодня 17 февраля 2022 года, и мы проводим буквально четвертую, кажется, презентацию, и с вами сегодня поделюсь информацией, вы же прочувствуете, как это вибрирует, как это отзывается у вас, эта информация, насколько вы видите себя в этом, скажу вам так. Это движение, которое создалось сейчас, да, Gift of Legacy, подарок наследства. Мы не ожидали, мы просто не ожидали, что так это вырастет, так быстро это вырастет, так это будет приниматься. Буквально, когда это было в середине января, наверное, да, это было где-то во второй половине января, с нами связались наши немецкоязычные партнеры, со мной связался человек, сказал, что вот Андрей, так и так, вот мы скоро запускаем новую тему, она приходит из Южной Африки, и она имеет определенную перспективу, определенный драйв, который можно создать. Ну, я поприсутствовал на первой презентации, узнал человека, кто проводил, проводил эту презентацию, Каль Хайнц. я с ним знакомился в 2016 году, тоже такая благотворительная тема, но она тогда тормознула, потому что была централизована, то есть там, как обычно это было, да, вот кто вот бизнес занимается, вы наверное уже не раз а, если нет, то очень хорошо, да, но многие такой опыт есть, да, что там где-то в центральных компаниях, да, там просто когда-то закрывается и нет выплат и так далее, и на этом тема закрылась, хотя она мне очень нравилась, да, потому что мы тоже там друг другу помогали, ну и вот он говорит, вот есть новая тема, а, обрати внимание, давай мы а, может поучаствуем. Я решил участвовать и вначале сделал то, все неправильно, что можно было сделать неправильно. Потому что я по привычке моей, я профессиональный нетворкер, э, сетевик, да, у меня э, огромный опыт в этом, у меня большие структуры в других компаниях, которых я тоже да, сопровождаю как русскоязычный проводник. И э, при, по привычке, да, то есть дали мне реферальную ссылку и начал, в общем, да, активно записывать людей, делиться информацией, и это было неправильно. То есть правильно делиться информацией, правильно записывать людей. Здесь это тоже присутствует, да, то есть дать возможность участия в этом всем. Но здесь именно момент, который нам дает немножко переосознанно, переосознан, переосознан, даже на русском слово, не могу вспомнить, оценить по-другому ситуацию. Да, и я в процессе дела, когда это я сделал неправильно, э, сперва был немножко так огорчен, что тогда так получилось, я а вроде бы все сделал, так сразу активности, а результата не было. И мы решили понаблюдать. Мы полторы или две недели наблюдали за алгоритмом, наблюдали за тем, как вообще нужно действовать. И Андрей Шель, который сегодня тоже здесь присутствует, он мне сказал, Андрей, давай мы еще раз попробуем. Да может мы что-то не увидели, может мы что-то что-то не, не заметили, может, мы, мы ценность не увидели этого, давай мы понаблюдаем и, и потом решим. Вот мы понаблюдали, посмотрели, в, вроде поняли алгоритм и запустили процесс по-новому. Запустили мы его буквально две недели, на сегодня четверг, ну да, две недели назад, чуть больше, две недели, один день назад. И за эти две недели произошло что-то, что я не мог себе представить ранее. Коротко обо мне, меня зовут на русском Андрей Кернер, на немецком Хайнрих Кернер, я этнический немец, проживаю уже всю мою осознанную жизнь в Германии, город Бонн, недалеко от города Бона, и русскому здесь научился в Германии, то есть мы немецкая семья, всегда говорили на немецком, родился я в Советском Союзе, Узбекистане, в пустыне Кизелькум, то есть я дитя пустыни. И меня воспитали верующие э, э, дедушка с бабушкой. Ну, я, во-первых, там в Узбекистане родился, родители остались там в экспедиции, они там золото искали. А меня в три месяца отдали в Киргизию. Да, я в Киргизии рос у бабушки и у дедушки. Они очень верующие люди были, очень э, строгие в том числе. да, там Кто на русском говорил, ремня получал, только на немецком надо было говорить. Ну, и из, э, то есть с юных лет, с э, маленького возраста э, в меня вложили определенные ценности. Эти ценности мне в моей жизни уже часто очень помогали да, находить свой путь или вернуться опять на свой путь, осознавая то или иное. И одна из этих ценностей – это быть, в первую очередь, быть ну, добрым, доброжелательным, помогать другим и отдавать. Отдавать, понимая, что когда-то опять придет назад каким-то путем. Отдавать это без цели, как бы да чтобы вот я сейчас отдам и получу, а отдавать – и оно просто рано или поздно как-то придет в мою жизнь само по себе в нужный момент и в нужной форме. Это так маленькое отступление. Когда я познакомился с Gift of Legacy, когда я понял ценность, а понял я эту ценность на самом деле, друзья, я понял ее, когда уже вам, лидерам, кто вот да, подключился к нам, начал объяснять, начал это переговаривать, то есть повторять. Каждый раз новое снова одному, другому, третьему. И в процессе дела у меня просто вот, вот на меня вот пришло такое вот понимание в меня, насколько это на самом деле особо и насколько это можно вынести в мир и создать не просто какой-то проект, а целое движение, где мы помогаем друг другу и создаем вот этот вот новый в этом новом мире, в котором мы сейчас находимся, два, два года пандемии за нами, да, друзья, за два года, наверное, многие из нас наверное, все переоценили, осознали, что оказывается, оказывается не все так, как нам это там э, в фильмах рассказывали, да, или в школе рассказывали, что есть намного больше, что скрывали от нас тайни и э, разные другие моменты. Я думаю, многие догадываются, о чем я говорю, к чему я веду. Мы сейчас в больших переменах, глобальных переменах. Наша система, в которой мы выросли, родились, в которой жили наши родители, наши бабушки, дедушки и прадеды, вся эта структура, рабская структура, она сейчас разваливается на наших глазах. И мы переходим в новую эру, мы уже в нее перешли, эра Водоле, и эра сознания, эра взаимодействия, эра, где мы, люди, являемся самым ценным ресурсом. И наши взаимоотношения, и наша uh, полезность быть друг другу uh, – это дороже денег. И... Сегодня у нас тоже связано с деньгами, это, друзья. Мы начинаем. Дисклеймер короткий. Эта презентация предназначена только для информации и не должна пониматься как финансовая консультация. Ни представитель, ни члены группы GL, Gift of Legacy, не являются зарегистрированными финансовыми консультантами. Следующая информация предназначена только для того, чтобы привести примеры того, чего может ожидать участник. Мне это нужно. Вам сказать, с правовых точек зрения. Итак, видение. Gift of Legacy ⁇ это процесс дарения с невероятным алгоритмом, который позволяет любому прийти к процветанию. Сегодня вы научитесь получать изобилие. Вы узнаете все о тайне, которая уже изменила жизни миллионов людей. Вы готовы? Для кого подходит Gift of Legacy? Может быть, кто-то сейчас скажет, ну, это вот эта вода, давай уже к сути, давай расскажи на маркетинг. Я понимаю вас, друзья, это мы привыкли так думать, это из прошлых бизнесов, из наших, мы так и поступали всегда. Но я хочу подчеркнуть ценность того, что это не бизнес, это не сетевой проект классический, это uh, и не игра по факту, хотя мы изначально так ее называли. Это что-то больше. И здесь я хочу дать ударение этим вопросам. И каждый для себя, пожалуйста, ответьте их сами, сами для себя и откровенно. Вы верите в принцип посеева и сбора урожая. Вы верите в то, что если вы отдаете, то вы получаете, то вы и получаете в ответ. Вам нравится дарить, даже не зная человека. Вы хотите взять под контроль свою жизнь. Вам нравится поддерживать других, добиваться успеха в жизни. Если вы ответили да на все вопросы, тогда вы готовы начать. Тогда мы вас приглашаем в наш путь под доскам изобилия. Что такое Gift of Legacy? Это в первую очередь глобальный процесс старения. где мы <дарим>, дарим друг другу подарки. Я вот вчера с немцем разговаривал, вот такой как бы консервативный такой да, с галстуком всегда такой да, бизнесмен. Я ему говорю, когда тебе в последний раз незнакомые люди дарили подарки? Я говорю, а что бы мне не дарили подарки, они же меня не знают. Я говорю, а представь, тебе дарили бы подарки, тебе бы нравилось это? Ну кто, а кому не нравится получать подарки? В принципе, я в этом есть. А кому не нравится получать подарки? Вспомним это с детства. В детстве это все любили, но когда мы стали взрослее, нас вот эта да, бытовая жизнь окучила, нам в садике, в школе, в институте сказали, как жизнь работает, как быть винтиком в системе, как нужно а, платить налоги до да, Утром выходить на работу, вечером приходить домой, открывать банку пива, посмотреть сериал, отвлечься от как бы, да, основного, да, вместо того, чтобы идти в себя и, и, и пробуждать в себе силы да, божественные наши. Вот такой процесс был устроен. То есть мы находимся здесь в абсолютно новом процессе. По всему миру были уже подарены миллионы от человека к человеку напрямую. То есть от одного человека к другому, от одного сердца к другому сердцу. И... Этот процесс, он вдохновленный экономике пожертвования. На немецком называется это Heilige Ökonomie, святая экономика. И э, процесс является полностью, стопроцентным децентрализованным. Наверное, сегодня присутствуют э, зрители, да, гости, которые находятся в бизнес-процессе, новых технологий, я тоже параллельно, да, у меня есть другой проект, где я являюсь, как я уже говорил, русскоязычным проводником. Там тоже децентрализация, там блокчейн. И так далее. Это очень модно и актуально сейчас. Но мы говорим о самом древнем блокчейне человечества, до того, когда еще были машины эти созданы. А именно взаимоотношения, союзы между людьми, между сердечками нашими. Да? И мы создаем вечный цикл, друзья. Вечный цикл, где мы профитируем от этого алгоритма, вечная экономика, процесса дарения, развития для сообщества и для себя, где мы вместе растем, где мы вместе не только в финансовом плане, в духовном плане, в личностном росте, взаимоотношениях, каждый на своем уровне растет. Вместе создаем процветание. И финансовые пожертвования, они уже практиковались во всем мире на протяжении веков с 2009 года, были успешными для более чем 700. Тысяч участников на платформе предшественники gift of legacy многие меня спрашивали сегодня и вчера а можно посмотреть эту платформу которая была там работала до 2009 года почему мы они ничего не видели не знали она во-первых работала в южной африке в основном это были именно страны третьего не то что не только Южной, в африке в целом это страны третьего мира где может быть благополучие по, по, по финансам отличается от других стран, но они создали огромную комьюнити и 13 лет, 12 лет да, конкретно, 12 лет а, а, а, участвовали да, вот в этом потоке. В Африке это называют стоквелл, это культура Убунту, где сообщество помогает друг другу. И, конечно, это же законно, да, 100% законно на протяжении десятилетий выходило за рамки, системы мейнстримом. И э, мы можем именно это одним, скажем так, предложением э, поставить точки. Это перераспределение богатства в руках многих. Не так, что один процент населения да, определенных элит имеет 99% всех ресурсов. Это прошлый мир и прошлое понятие. Этот мир на наших глазах разруш, э, рушится сейчас и разлетается на все куски. Мы перешли уже в этот новый мир, и в этом новом мире власть переходит, не власть, а сила переходит назад к человеку. Не персона, а человек. У нас в Германии есть понимание персона. Да, вот у нас есть паспорт, не паспорт, а персональ да, аусвайс, где мы являемся персонами. Персона не равно человек. Человек – это божественное создание, персона – это персонал компании и корпорации. Миллиарды долларов распределяются между людьми по всему миру каждый год, ежемесячно, еженедельно, даже ежедневно. Дайте надежду и благослови, благословите людей во всем мире в изобилии. Это наша задача, это наша миссия. Помогать другими. Помогая другим, в итоге мы помогаем и себе. Вот такие вот законы у нас вселенной. Рано или поздно определенным путем нам это дается обратно. Нет компании, нет учреждения, нет брокера или дилера. Максимальная децентрализация, максимальная, максимальная мотивация создать человеческие союзы, общаться, помогать друг другу и продвигаться совместно вперед, вперед коллективным, коллективной работой. Интерактивный веб-сайт, который управляет движением средств в сообществе подарков. Вот именно в этом его задача. То есть сайт сам по себе простенький, да, вы когда зарегистрируетесь, возможно, зарегистрировались, вы поймете, да, так, ну тут ничего такого особого нету, там, да, видно, что это не, не, не, не блестит все как там да на других сайтах, потому что за этим сайтом ничего нету, кроме человеческих душ, которые его наполняют и взаимоотношения наводят между собой, помогая друг другу. Сайт, он, или этот алгоритм, он является именно учетной записью, можно сказать, и говорит, с кем нужно связаться, это одна задача, и получил подарок, отметил. По факту все. Да, это очень умный алгоритм, который в дальнейшем, просто да математический процесс происходит, но по факту это все. Он нам просто говорит, с кем тебе нужно связаться. А связался ли ты с ним или нет, это уже, это уже ваше дело, как бы, да, то есть ваша мотивация с ним связаться, с человеком, с новым человеком. Это генератор контакта, друзья. Да, это генератор новых контактов, которые ждут ваши сообщение или которые сами с вами связываются, и вы их ждете, да, как сообщение. А, а все, что дальше этот контакт вам даст, это зависит от вас как человека и насколько вы приятны друг другу. Все, что вам нужно, это подключение к интернету и компьютер и смартфон. От человеку к человеку. Подарки выплачиваются напрямую, друзья, на ваш счет. Нету тут такого, что какая там платежная система, есть ли у меня вообще такая платежная система, Тут такого нету. Тут вы связываетесь с человеком и говорите, слушай, дружище, хочу подарить тебе подарок. Каким способом ты хотел бы его получить? Да? И когда вы ну, выбираете вам удобный способ... Делается просто подарок напрямую, сто процентов на ваш счет, никаких рисков, никаких токонов на платформе, нету третьих лиц, которые контролируют деньги, только два человека, которые общаются между собой и с одной стороны на другую сторону отправляется подарок в полной сумме. Да, для тех, кто сейчас может там э, иметь мысли, там, да, как, как обычно, да, нету дележки, нету, что там сумма разбивается на какие-то уровни и так далее. Да, не тот вариант. 100% э, подарков мы э, платим от человека к человеку напрямую и имеем при этом вечный цикл, да, который нам позволяет алгоритм. То есть означает это непрерывный, безостанов, безостановочный э, процесс получения подарков и зацикленная отдача и получение средств снова, снова и снова, и для будущих поколений, в том числе, подарок наследствие. Это больше, чем дарение подарков. Никто не остается позади, мы помогаем друг другу расти, добиваться успеха, поддерживая, поширяя друг друга. Мы дарим от души, делимся любовью и возглавляем свою команду, становимся легендой и создаем свое наследие. Мы сообщество с одной целью, мы хотим изменить жизнь многих людей в хорошем смысле, и делаем это совместно, помогая друг другу и растем вместе. Итак, мы начинаем уже немного подходить к тому, как же начать и как это все работает. Мы присоединяемся к Gift of Legacy, отдавая, то есть даря кому-то 100 долларов. Это единственный раз, единственный раз за всю игру или, видите, я у, меня, у меня самого чего да, вылетает. Это единственный раз за все ваше присутствие в этом движении, когда вы с собственного кармана берете деньги и желательно от всего сердца, вкладывая туда энергию любви, отправляете в подарок кому-то. Дарение – это чистый одноранговый процесс. 100% всех подарков выплачиваются непосредственно вам. Какие платежные э, сервисы вы используете в вашей стране, в вашей комьюнити, э, в вашем бизнесе, может быть, да, если вы там подключаете свою комьюнити, у вас ведете вы свой бизнес, у вас там свой токен, свой коин, который вы там... Это на ваше усмотрение, да, хоть сегодня говорю, хоть в семечках. Я очень люблю, кстати, кернер в переводе это семечки. Я очень люблю семечки, хоть в семечках. Как вы договоритесь, так она и будет. Но у нас есть параметр 100 долларов, в размере 100 долларов мы делаем первый подарок. И начинаем это делать при старте получается. Вот оранжевый кругляшок. Представьте вот себя на доске, и он поможет вам именно понять, как мы продвигаемся по доскам. Да, вот этот оранжевый крючок, он сегодня символизирует ваш старт и ваше продвижение по доскам изобилия. Делитесь Gift of Legacy с двумя единомышленниками, которые сделают то же самое. Важно, эти два человека должны понимать ценность этого продукта. То есть вы в первую очередь самим как бы да, э, стоит да, еще раз углубиться, еще раз пройти зайти в себя, понять эту ценность, начать да естественно. Но в процессе дела вы ее поймете. И вам нужно два игрока, которые с вами два участника, которые с вами будут э, проходить дальше доски изобилия. Да, без этого э, не получится, это важно. В программе представлены четыре доски, одна доска на 100 долларов другая на 400 долларов, на 1600 и на 5000 долларов. И мы проходим по всем доскам, по одному и тому, тому же алгоритму. То есть мы вначале становимся гифтер, это тот, кто дарит. Далее, когда мы уже сделали это и дождались, пока все остальные выполнили эту задачу, да, у нас доска обновляется, и мы становимся билдер, то есть мы становимся строящим, тот, кто строит, получается. И только на этом моменте мы, вот на этом моменте, мы уже приглашаем наших двоих. Вот эту ошибку я сделал. Да, Я когда начинал первый раз, или мы, когда команды начали, вот мы сразу в позиции Гифтер начали там, приглашать и записывать людей, и это было неправильно. Вы сейчас в процессе поймете, почему. Вот. Но опять же, мы уже опыт прошли, делимся с вами уже, как нужно делать и как правильно это. Потом вы становитесь гидом, то есть кто-то, кто ведет ваших стро... Стро... строителей. И в итоге мы уже на четвертый шаг становимся легендой. Ваше путешествие по доскам, вы получите подарки общей стоимости от 42, от 42 700 долларов. Заметим, да? Мы 100 долларов подарили, и в итоге причинно следственная связи, если мы выполняем условия, то есть два человека, и коллективно продвигаемся вперед, то по... Первому раунду, первый раунд, 42 700, в процессе путешествия ваши подарки составят 49 700 долларов, и это будет повторяться снова и снова, вечный цикл. Приготовьтесь к главному путешествию вашей жизни. Итак, мы проходим 4 уровня. Вот так выглядит э, доска изобилия э, в, э, в категории бронза. Все остальные доски выглядят аналогично, точно так же. Что меняется? Меняется... ID номер меняется, потому что на каждой доске, доске есть свой ID номер, чтобы можно было, если вдруг там через саппорт да, что-то тут решить. И э, уровень доски, это бронза, бронзовая доска. Мы начинаем с бронзовой. Итак, мы э, заходим на доску, занимаем свое место по приглашению, и исключительно только по приглашению. И в итоге, когда проходим эту доску, мы выходим, с подарками в размере 800 долларов. Подарили 100, получили 800 в подарок. И да, вот как это работает. Вот мы оранжевый пункт начинаем э, в одной из позиций слева или справа. То есть у нас 4, видите, гифтер слева позиции, 4 гифтер справа позиции. Одна из них будет ваша да, на каком-то из этих мест. Ваша задача какая? Ваша задача э, связаться с человеком в середине. То есть это ваша личная мотивация. То есть вы должны, получается, нажать на кнопку, там вставить все данные его, забиваете его номер там в ВКонтакт себе, да, вам открывается в телефоне, какие мессенджеры у этого человека есть, или вы пишете ему, или звоните ему. Верьте, он ждет вашего звонка. Легенда, она или он ждет вашего обращения. Вы с ним связались, говорит, так и так, меня зовут... Так и так. Мы находимся на одной доске. Оптимально вы еще сделаете скриншот, да, где вы сами тут находитесь и отправляете. И обычно человек вам отвечает. говорит, Да, хорошо, здорово. Высылает, может быть, вы можете запросить у него свой скриншот. Да, то есть он тоже делает скриншот. Вы видите, да, точно человек здесь на этом месте. Там еще маленькая пометка есть, если мы сами делаем свой скриншот, наше место всегда желтым освещается. То есть вы можете всегда узнать, сделал ли он сам скриншот, или кто-то там может быть другой ему сделал скриншот. Вот. Но неважно, это в процессе дела вы поймете, вы связываетесь с ним. Я хочу подарить тебе 100 долларов, как ты хочешь их получить? Ну там, там не знаю, там, на карту, там УСДТ, там, хрипте, там, так и так, так и так. Все, вы договорились, вам обоим удобно, вы отправляете 100 долларов сюда, легенда, у легенды есть кнопка, когда он нажимает на ваш аккаунт, у него есть кнопка подтвердить подарок. Я вначале вам говорил, да, алгоритм решает две задачи. Первое ваш, вас позиционировать в одном месте, а второе подтвердить подарок. Это когда уже здесь будете. Все. В принципе, дальше ничего тут нету. Дальше это просто алгоритм работает: передвижение, досок и личные контакты. Кроме вас, это должны сделать семь остальных в позиции Гифтер. Три здесь на этой стороне и четыре здесь на этой стороне. Все они связываются вот с этим человеком, одним и тем же. И все они делают ему подарок на 100 долларов, и он помечает всех. Получил, получил, получил. И когда он уже последнего пометил, получил, восьмого, обновляется доска. Означает, что вот эта сторона правая становится собственной доской, да, то есть новой доской Вот этот гид, который здесь находится, он переходит сюда. Да? Вот эти его билдеры, они получаются слева-справа, да? а у каждого по два, да, которые, они становятся в позицию билдера И опять получается, что вот эти крайние свободные, их нужно заполнять. Аналогичная ситуация и здесь у вас получается. Если вы сделали на левой стороне, да, сделали подарок, всех пометили, раз, доска обновилась, вы находитесь здесь. Да? Легенда уже новая. Вам больше не нужно связываться с легендой. Да, нету необходимости. Вам что нужно сделать? Вам нужно заполнить вот эти два поля. Вам нужно пригласить два единомышленника. Когда вы это делаете, первого пригласили, он связывается с этой легендой. Те же, самые, те же самые шаги да, он скриншот высылает, чтобы они убедились, что да, на самом деле мы находимся на одной доске. Хочу сделать подарок, как ты хочешь получить его? Так и так. О, здорово! Отправляй. Ну, все, получил. Все пометил, пометил. Алесклян. И что дальше? Это дело то же самое, это дело то же самое, делать то же самое. Восемь раз, да? Восемь раз. опять обновляется доска, и мы замечаем, что мы уже передвигаемся с позиции бильдер на позицию гида. То есть ваши двое, кого вы пригласили, они идут за вами, они всегда идут за вами. По всем доскам далее они всегда, поэтому думайте осознанно, кого вы берете в этот путь первыми собой. Да? Кто вам самый близкий, самый дорог. Да, очень часто это делают, если у вас есть ресурсы, да, еще, да, еще человеческий ресурс, кого пригласить. Это, э, ну, это близких, родных ставят. Да, Я мою жену поставил сюда сразу же в путь со мной. Вот ваши бильдеры, у них сейчас какая задача? Им нужно двоих пригласить. Один, два. Этому тоже. Один, два. То есть получается на этой стороне, на вот этой стороне доски, это только люди, которые уже э, по, по, по, по, по вашей линии идут, да, Может сказать. И они делают что? Они записываются, связываются с легендой. Тот же самый как бы, процесс. Эм, скриншотами поменялись, сделали подарок, подтвердил подарок. И так происходит 8 раз на этой стороне, на левой, и на правой стороне 8 раз. И дальше у нас обновляется доска. И уже четвертый шаг, друзья. Вы находитесь в середине, в позиции легенды. Хочу заметить. Что предыдущие шаги, да, вы где-то еще, потому что у вас получается левая сторона доски, правая доска, да, где-то еще игроки, которые там могут быть не так быстро, как вы. Участники, прошу прощения, участники, которые не могут так быстро, как вы. То есть, мы где-то еще ну, должны подстраиваться под друг под другим под скорость других э, участников. Когда вы становитесь сами легенды, на доске только те, которые после вас зашли, то есть вы можете свою комьюнити. В четвертом шаге уже полностью суверенно, по вашим правилам, по вашей скорости вести. Задачи единственные, которые выполняются всегда одинаково, это записываются участники крайний. На левой стороне 4, на правой стороне 4. уже, да, это ваш третий так сетевого понятия, это ваш третий уровень, можно сказать. Первый, второй, третий. Они с вами связываются. С вами связываются и говорят, слушай, так и так, хочу сделать подарок, как тебе его получить, самоудобно, так и так. А, отлично, отправляю, а вы подтверждаете. Да, это очень uh, приятный процесс подтверждения, получения подарков. Когда восьмой uh, подтвердили уже подарок, uh, опять вот эта доска обновляется, то есть ваш, кого пригласили гид, uh, который сейчас гидом становится сам легендой, его два бильдера, да, его там окружают слева-справа, с другой стороны, гид у него своя доска, он становится легендой, его а, окружают, да, его бильдеры слева справа как гиды. А ваша а, анкета, получается, покидает этот, а, эту доску, да, ваша позиция. И вы получили в целом 800 долларов в подарок. Итак, еще раз, да, мы получили 800 долларов в подарок, и сейчас что делаем? Можем завершить игру, если хотим, но а, можем завершить наш путь, если захотим но смысл, конечно же, продолжать его, потому что все дальнейшее, это уже происходит автоматизировано, вам не нужно дополнительно кого-то искать, кого-то записывать, со своего кармана оплачивать какие-то подарки. Все работает дальше уже по процессу алгоритма и комьюнити. 800 долларов вам подарили, вы используете 400 долларов для того, чтобы зайти, на серебряную доску и сделать подарок на 400 долларов. Остается у нас сколько? 400. Из них на 100 долларов вы заходите в вечную бронзу. То есть ту доску, которую вы только что прошли, вы просто к ней еще раз к ней позицию э, гифтера, делайте подарок. И продолжаете. И здесь вам никого не искать больше не нужно. Да, ваша команда за вами идет просто и наполняет эти позиции. И у вас остаются 300 долларов к, к вашим свободным э, целям. Да, что вы хотите, то и делайте с ним. Это подарки, которые вам э, дарили. А вот это вот вечная бронза, где вы зашли на 100 долларов, сделали подарок, никого не приглашать не нужно здесь. Если хотите, можете, конечно, да, чтобы ускорить процесс, но необходимости в этом нету. Делайте просто, проходите все эти позиции, как только что, и на, выход, на, на позиции легенды вы опять получаете подарки от, восьмых, от восьмерых людей. Возможно, новых людей, которых вы не знаете, потому что вот эта вот доска наполняется разными командами, не только вашей. Тут могут быть разные люди, быть с других, может быть, с других стран даже, да, с переводчиком общаться, тоже интересно, да, но цель одна – сделать подарок и получить подарки и в итоге вы 800 долларов получили да? здорово вы 100 подарили 800 получили в подарок что вы можете делать вы просто берете заходите еще раз повторно опять 100 долларов дарите доска наполняется со всех команд вы двигаетесь вперед рано или поздно вы становитесь в позиции легенда вам дарят 800 долларов у вас 700 остается, 100 долларов, вы просто опять запускаете, и это бесконечно. Это вот, колеса счастья, да, колесо счастья, на, на ярмарках стоит на часто. вот Представьте просто визуально картину, э, билет стоит 100 долларов, чтобы прокатнуться на этом колесе. Вот вы зашли, там, на кассе дали 100 долларов, круг сделали, на, э, на выходе после круга вам 800 долларов дают. Я еще раз прокатнусь при таких условиях, я еще раз прокатнусь. Вы еще раз даете 100 долларов, садитесь, катаетесь, круг даете, опять 800 получаете. Вы так можете весь день кататься, да, и сколько вам угодно. Такая же ситуация у нас получается с вечными досками, не только в бронзе, она еще дальше, видите, и в других категориях есть. Сколько хотите, столько повторяйте, и это имеет смысл повторять. Тут мы за вами же. Команда идет, они что же повторяют? Наполняют, просто по очереди наполняют доски. Серебряный, серебряный уровень доски – тот же самый алгоритм. Просто что мы, когда занимаем позицию гифтер, когда мы дарим подарок, мы дарим не 100, а 400 долларов. Мы связываемся с человеком в середине с легендой. Да, и говорим, так и так, хочу тебе 400 долларов подарить. Очень интересный а, человек здесь. Да, мы знаем, что он в 8, 8 раз по 400 подарит. Да, и в зависимости, как у нас с ним а, складутся отношения, да, насколько там у нас химия будет совпадать. А, тут ну, вариантов развития этого контакта да, или этого знакомства ну, неограничены, вплоть до лучшей дружбы. Да, и лучших друзей. Все, что мы можем с этого сделать, это зависит от нас, людей, от нас, человеков. Но если взять математику, мы заходим на 400 долларов, делаем подарок, проходим середину, никого не ищем, не надо тут искать никого, просто за нами команда идет и продвигает нас по... Этим местам вперед. И на выходе, когда мы получаем 8 раз по 400, мы покидаем эту доску изобилия с 3200 долларов подарков. Давай суммируем итог. Вернее, да, у нас 3200 подарено. Мы что делаем? Можем выйти из игры, если захотим, но мы выйти из доски, из движения, но мы продолжаем. Заходим на золотую доску, где подарок 1600 долларов. Что мы можем еще сделать? Мы можем. Зайти на вечный сильвер, пометка, вечный бронз у нас параллельно работает, всегда повторяется, повторяется, повторяется, повторяется, там уже все автоматизировано в процессе, вы просто делаете круги, выбираете подарки, опять заходите и забираете подарки. Вечный сильвер, тот же самый процесс, у нас при этом остается еще 1200 долларов, которые подарили нам для наших личных нужд да, и желаний, и запущен процесс, автоматизированный, также и на серебряный. Тот же самый принцип, 400 долларов мы дарим, продвигаемся вперед с командой, получаем на выходе 2 800, что делаем, вернее, 3 да, в подарках, и можем делать то же самое. 400 опять запускаем. И так далее. Я думаю, вы с принципа поняли. да? То есть в этом случае то же самое колесо, только билет стоит 400 долларов. Делаем круг, получаем 3200 и опять повторяем сколько нам угодно. Команда за нами идет, наполняет эти места, тоже повторяет. И мы где-то там пересекаемся с другими командами, знакомимся с другими людьми. И это каждый раз на каждой доске 15 человеческих сердец. 15 душ, которые могут общаться между собой, создавать союзы, создавать новое движение и так далее, друзья. Итак, золотой уровень, доска та же самая, игровой процесс продвижения тоже самый. Видите, у меня самого вылетает все время. Нам нужно учиться да, вот именно вот новую ценность давать, ценность давать этому всему. Это не игра, это, это больше, чем игра. Вот. 1600, мы заходим, занимаем свое место, делаем подарок к середине человеку легенде. Да, опять тоже, наверное, интересный человек. Стоит его спросить, чем занимается, да, откуда он, может быть, наладить какую-то взаимосвязь, да, и кто его знает, что из этого, этого знакомства может вырасти в нашей жизни. Делаем подарок, продвигаемся вперед, команда нас опять, она же за нами идет да, вот, и продвигает нас вперед, и на выходе мы получаем подарки в размере 12 800 долларов. У нас 12 800. И вы, наверное, догадались, да, четвертая доска, которая завершающая доска, это доска, которой подарок 5000 долларов мы дарим. А потом у нас есть вечный голд, тот же самый принцип, пометка, у нас параллельно работает уже вечная бронза, просто повторяется, да, мы просто смотрим, заходим на доску, проверили где-то, на каком мы стоим, если мы там на легенду зашли. Ну, с нами так и так свяжутся, мы уже поймем, если вдруг не успели посмотреть, с нами вроде связались, там, «Привет, я на твоей бронзовой доске хочу подарить тебе 100 долларов». Так, О, надо зайти посмотреть. Или раз туда пишешь «Привет, я на твоей серебряной доске хочу подарить тебе 400 долларов». Параллельно. И вы заходите теперь еще на золотую доску, на ту же сам, тот же самый принцип. И у вас остается для личных нужд 6200 долларов при этом раскладе. Золотая доска, которая вечная, тот же самый принцип, мы сейчас не будем повторять, я думаю, вы это поняли, просто что билет стоит в этом случае не 1600 долларов, делаете круг, получаете 12800, да, просто повторяете сколько вам угодно, еще раз повторяю, вам, за вами команда идет и наполняет эти доски. Кроме того, вы знакомитесь еще с другими командами, которые тоже находятся здесь в этих досках, интернационально, да, новые знакомства и так далее. Снова и снова и снова до бесконечности. И последний э, уровень доски да, – это платиновый. Вы замечаете, что те же самые позиции да, и тот же самый процесс. Мы просто э, изменяем сумму подарка каждый раз. Да, связываемся с человеком в середине, с легендой, э, меняемся скриншотами и делаем подарок в 5000 долларов продвигаемся вперед, опять тут у нас наш, наша команда, которая за нами идет, да, она нас продвигает вперед, и когда мы уже сами стали легендой, подтверждаем восьмой подарок, то мы покидаем эту доску с подарками в размере 40 тысяч долларов. Итак, что мы можем сделать? 40 тысяч долларов у нас есть, мы можем запустить вечный платинум. На 5 долларов, который также да, будет крутиться, крутиться и крутиться. При этом у нас вечный бронзы уже работает, вечный работает серебро и вечный золото работает. И теперь еще вечный платину запускаем параллельно снова, снова и снова. И при этом раскладе 35 тысяч у нас остаются для наших э, желаний. Э, платину вечный тот же самый билет стоит просто теперь. 5 тысяч долларов, да, на, этот, на это колесо счастья. И когда мы круг сделали, у нас 40 тысяч, и мы опять просто повторяем снова и снова и снова. До бесконечности, друзья, перекладывается богатство в руки многих. Не в руки элит, а в руки многих. И этот алгоритм, он как раз позволяет это реализовать. Не сразу все понимают ценность этого движения, не сразу всем, всем ясно перспектива, во что это может вырасти в дальнейшем, особенно сейчас, в этом времени, в который мы, мы уже зашли, да, и в этот новый мир. И мы проходим через четыре уровня. Мы делаем подарок на 100, бронзовую доску э -э -э покидаем в подарком в размере 800 долларов. Мы с заходим на 400 долларов, делаем подарок, кидаем ее в размере 3 200 подарков долларов. В золотую доску мы заходим на 1600 подарком и выходим в размере 12800 общих подарков. И уже последнюю на 5000 мы заходим подарком и покидаем ее в размере 40 тысяч подарков. И обзор потенциальных подарков у нас получается только в первом раунде. 42 700 и абсорда именно подарков с, вечной, с вечных уровней мы получаем 49 700 снова и снова и снова до бесконечности. Просто повторяем каждый раз сами за своей же командой позиционируемся. То есть прошли бронзу, да, опять заходим. И... У нас уже так было, да, что мы просто за своей же командой опять в очередь становимся и уже делаем своей команды. кого-то кого мы приглашали, или кто-то там в глубине кого-то пригласил, а тут ну, раз уже на той же самой доске уже делаем этому человеку подарок. Да, это просто гениально, друзья. Правила простые, что перейти из бронзовой доски на другие доски, вы должны успешно пригласить два человека, присоединиться к вам. Если вы не можете этого сделать, вы можете пригласить два человека, которые и предложив им активировать свои позиции, не получая от них подарков. Если вы не соблюдаете эти правила, вы не можете присоединиться к серебряной доске. У вас также не будет доступа к бронзовой вечной доске. Это важно. Да? То есть мы э, имеем э, здесь уникальный алгоритм, уникальные возможности, но есть причина следственной связи, и нам нужно сделать подарок и пригласить двух единомышленников, которые понимают, что им нужно сделать то же самое. Чтобы активировать вечный уровень, вы должны следовать всем правилам применениям к первому раунду. Если вы станете легендой уровня, то есть успешно пригласили двух человек и были подтверждены восьми подарками, вы можете получить доступ к своему вечному уровню. Здесь вы можете снова давать, снова стать дающим на одном из уровней с тем же значением, что и тот, который вы только что закончили. И затем снова стать легендой. Этот цикл можно повторять снова, и снова, сколько угодно. Еще раз напоминаю, вам не нужно искать никаких uh, людей больше, да, то есть еще двух человек там, или еще двух человек. Вы один раз их нашли, запустили процесс uh, причинно-следственной связи, и единственные деньги, которые вы отдаете из своего кармана, это... При старте вы 100 долларов наполняете вашей энергией, вашей любовью, вашей благодарностью и отправляете их в подарок человеку, кто находится в середине и является легендой на этой доске. Почему Gift of Legacy? Что делает Gift of Legacy особенным? Это дружественный интерфейс, back-office, информативный и прост в использовании. Все, что нужно для успеха, у вас под рукой. Это безопасность, потому что в алгоритме Gift of Legacy есть несколько методов, которые поддерживают... Движение досок. Никто не остается без поддержки. Инновационный алгоритм, этот новаторский алгоритм, заботится о новых участниках и одновременно вознаграждает существующих участников. И прямая связь, все вечные доски активируются в глобальном запуске Gift of Legacy сообществом. Простые правила, друзья. Чтобы продолжить, все участники должны соблюдать правила. Понятное дело, это обеспечивать более высокий уровень вознаграждения для всех. Система клонирования. Не будем сильно сейчас это этого ударяться, но это тоже скоро сканет для многих уже тема. Больше нет, никак, нет нескольких учетных записей. Дублируйте до четырех позиций, чтобы у вас было в общей сложности пять позиций на каждом уровне, который циркулирует одновременно. Что это означает? Это означает, что у нас есть одна регистрация. Мы сделали одну регистрацию, один пароль, один аккаунт и запустили свой путь. С этого же аккаунта мы можем сами себя еще раз так клонировать. То есть мы можем еще раз встать за кем-то, если мы желаем, еще раз двоих пригласить и запустить еще раз вторую анкету по кругу. Потом еще раз третью. И в целом до пяти анкет могут так гулять по кругу, где вы можете, опять же, вашей команде, допустим, да, помогать снизу. Вы просто… Ну, тут, друзья, тут неограниченные возможности. Это минимальные, получается, да минимально то, что нам дает эта система, это, это позиционирование и подтверждение подарка, а максимальное, что мы можем из этого сделать, зависит от нас, потому что все остальное мы строим вокруг сами, друзья, и вам только три шага нужно сделать на доске, на первой доске, где вы где-то еще зависите как бы, да, от быстроты, от участия других, как бы, да, а с четвертого шага, когда вы стали легендой, вы сами вниз уже сделаете свой э, темп, да, можете хоть каждый день закрывать эту доску, если вы, да, чтобы все это было, чтобы делали то же самое, на вашем смартфоне вы сами решаете. Вот поддержки есть, э, быстрый путь есть, как бы это все мы в, в обучениях наших будем проходить, кстати, обучение у нас в субботу будет в 12 часов по Москве. Важно понимать, что гарантии нет, друзья. Успех или неудача каждого члена будет зависеть от его готовности помогать другим следовать этическим правилам, принципам биотопличесей. Каждый член несет ответственность за Соблюдение налогового законодательства в своей стране. Это тоже понятно, мы все с разных стран, у каждого разные правила. Gift of Legacy, это, к слову, есть как бы у нас в Германии, да, то есть от одного человека можно в год получать, там, сейчас не ошибаюсь, как 5000 подарков, которые не облагаются налогом, от одного человека. Вы заметили, сколько у нас участников в процессе игры делают нам подарки, и всегда это разные люди, да? В разных странах могут быть разные правила, как бы, да, я сейчас могу за Германию говорить. Gift of Legacy – это децентрализованная платформа без принадлежности собственности или партнерства с третьей стороны. Если вы присоединились к Gift of Legacy через третью сторону или часть пакета, сделайте это на свой страх и риск. К чему это говорится? Есть уже разные, как их называют, благотворительные организации, которые зашли сюда и, получается, используют этот алгоритм. Для своей, для своей шерити, для своей организации, для того, что они там делают, помогая там в Африке, там в разных других странах. Это уже как бы да, вот отдельная история. Здесь мы в первую очередь сами зарегистрировались, сами делаем подарок, сами получаем подарки. Gift of Legacy является стопроцентно одноранговым, и средства не выплачиваются платформе. Все средства всегда выплачиваются членом Gift of Legacy и выплачиваются только в том случае, если они попадают на доску, Членство. Благодарю вас за ваше участие. Благодарю вас, что присоединились к нам, друзья. Если вы хотите узнать больше, пожалуйста, свяжитесь с человеком, который пригласил вас, чтобы вы могли начать, чтобы получили свою пригласительную ссылку и присоединились к нашим доскам изобилия. Пожалуйста, обязательно присоединяйтесь и также к телеграм-каналам, которые у нас уже на русском языке уже есть достаточно и командных и общих у нас есть, где мы делимся всеми важными информациями и тренингами, которые у нас сейчас по субботам будут, и вы таким образом будете всегда проинформированы и останетесь в курсе событий. На этом мы завершаем нашу встречу, а сегодняшнюю в чате я вижу еще много много моментов, которые прописали. 108 человек, друзья, это просто здорово. Это просто здорово. Так, давайте прочитаю, что у нас в чате тут стоит, если какие-то... Так, могу позвать, так, так, так, сколько заработали, окей, окей. Все стараемся поддержать свою команду, нам нужно... Кто поможет, могу позвать свою бронзовую. Мы только начали... А нам где надо очень бронзовую, с удовольствием, один вопрос, как по, потом банкам объяснять, откуда бабки, и на какой на какой счет все это выводить, кто с Германии, как у вас. Да, да, да, друзья, это, конечно, такой вопрос, он имеет место, потому что когда нам дарят по 100 долларов, там, да, это ну, здорово, вопросов там, по всей вероятности, много не будет. Когда нам уже начинают дарить там и 1600, и по 5000 долларов, тут, конечно, могут появиться вопросы. Опять же, и здесь есть решение... Есть децентрализованные сервисы, есть УСДТ, допустим, есть крипта. Вопрос коммуникации. Как вы договоритесь между тем, кто получает подарок и тот, кто отправляет подарок? Да. Супер тема. Мне когда-то предложили, я ни минуты не засомневался. пишет Валерий. Спасибо, супер. Наталья пишет, спасибо большое. Презентация огонь от души, во благо, с удовольствием делюсь с вами. Бро, шальт, Андрей Гун. Сейчас я тебя подключу, дружище. Запись есть. Кстати, давайте. Запись выключу уже. Запись уже выключим.